Здравствуйте, друзья! Особой популярностью среди отделочных материалов пользуются декоративные штукатурки. Они позволяют создавать довольно точную имитацию различных поверхностей. Одним из самых эффектных покрытий является имитация натурального травертина. И сегодня я вам покажу один из вариантов нанесения декоративной штукатурки под травертин. Для имитации такого эффекта я использую декоративные материалы от компании Belvedere из новой коллекции Black Природный травертин применяется в качестве отделочного камня еще со времен античного Рима и соперничает с мрамором по популярности использования для оформления помещений. Камень всегда привлекал человека, ассоциируясь с надежностью, долговечностью и стабильным жизненным укладом. Отделка из натуральных минералов с древности и по сей день свидетельствовала о богатстве и высоком социальном статусе владельца дома. Современные технологии открывают новые возможности. При помощи декоративной штукатурки Trimstone можно создать имитацию травертина, которая визуально практически не будет отличаться от натурального природного покрытия. Она является уникальным материалом благодаря не только внешнему виду получаемого покрытия, но и высоким техническим характеристикам. Итак, начнем работу с нашим образцом. Для начала подготовим поверхность. Она должна быть ровной, сухой и чистой. Для укрепления и улучшения адгезии с материалом мы рекомендуем загрунтовать ее с помощью состава привол от компании «Бильденер». В качестве подложки используем праймер Dark с кварцевым наполнителем. Наносим его валиком в один слой и оставляем для высыхания примерно на один час. На высохший праймер Dark при помощи кельмы ровным слоем наносим декоративную штукатурку Trimstone Dark и полностью даем ей высохнуть. Затем приступаем к формированию фактуры травертина. После полного высыхания Trimstone Dark наносим вторым слоем Trimstone White. Нанесение аналогично первому слою, кельмы равномерно на толщину зерна. Делаем паузу примерно в 10 минут для того, чтобы материал немного прихватился и переходим к формированию фактуры. Создаем рисунок при помощи шпателя, используя технику волочения, горизонтальными продирами двигаясь сверху вниз. Таким образом формируется узнаваемая фактура пиленого травертина с характерными высыпаниями и цветовыми переходами за счет проявления темного нижнего слоя после чего мягко разглаживаем поверхность шпателем. Пока материал окончательно не схватился, можно добавлять его или убирать, формируя нужную глубину продира. Получившийся эффект травертина прекрасно подходит для оформления интерьера в современном стиле. Для создания более достоверного эффекта камня можно разбить плоскость стены на прямоугольники, имитируя каменные блоки. Нанося штукатурку поблочно,